17 октября состоялось открытие памятника Мусе Джалилю. Церемония открытия бюста поэту героя прошла в ректорском садике в дворе Казанского федерального университета. С приветственным словом на открытии выступил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. Пусть это местом станет единение. Дружбы не только студентов Казанского университета, но и наших гостей в Казани и Республики Татарстан с большим праздничным событием. А ректор Кафульша Адгафуров объяснил, почему Бюст открывается именно здесь, и рассказал о том, какое отношение имел Мусаджали к Казанскому университету. Дело в том, что он учился на Рафаке педагогическом институте. А все, что связано сегодня с новой историей нашего университета, это история всех тех шести образовательных учреждений, которые влились в Федеральный Казанский университет. Среди гостей присутствовала и дочь Мусаджалили Чулпан Залилова. Она неоднократно подчеркнула о важности и ценности этого события. Мой отец очень любил жизнь и очень любил молодежь. И то, что молодежь вот будет видеть и почитать этот памятник, это огромное счастье. Для всей нашей семьи. Очень символично, что в этом году отмечают 110 лет со дня рождения Мусы Джалиля. И в честь такого юбилея был сделан подарок жителям Казани. Памятник был установлен благодаря Казанскому федеральному университету, Всероссийскому государственному университету юстиции и руководителю проекта Аллея Слава Михаила Сердякова. В конце церемонии все гости возложили цветы к памятнику. Анна Глазнова, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Ленардо Влесьяров, Универньюз. Ньюс.